Привет всем, друзья! Наконец-то я смогла выйти из дома. Не знаю. Как-то мне не очень-то со здоровьем везло. Целых почти 12 дней. Даже, по-моему, чуточку больше. А август кончается. Сегодня последнее воскресенье августа. 2021 года. Ах, столько произошло событий за это время. Столько молодых людей погибло просто так зря в Афганистане. Но все равно жизнь-то продолжается. Мы живы и прекрасно. И погода сегодня у нас чудесная. Августовская, Слегка прохладная, но все же теплое Такое солнце. И если вы посмотрите, или увидном, увид, видно будет у меня здесь, на этом видео, то такая зелень, такие контрасты, как у Куэнши на картинах. Мы, правда, у него гораздо гораздо так сказать художественнее, а здесь природа такая, как она есть. Я тихонечко иду по тропинке, направляюсь в сторону моря, взглянуть сегодня на море, морешко балтийское, и вам показать, какие сегодня волны и гладь нашего прохладного моря. В этом году мне не удалось покупаться. Но все-таки пару раз я искупалась. Вода-то у нас не такая, как на Черноморском побережье или Среднеземноморском. Ну, если закалялся, молодежь что закаляется. Раньше я купалась с ранней, даже не ранней, а с раннего Лето, можно сказать, и до половины сентября. В этот раз уже не очень-то получается. Просто годы летят, а держаться надо. Но стараюсь, как могу. Хотя уже сил-то никаких практически. Но все равно, как это было и думает, что она же ребенок. Ну, вот примерно так ну, о женщинах моего возраста. Ладно, наговорила я сегодня глупости, но все равно пусть останутся августовские слова, денечек. У моря еще, возможно, сделаю одно, одно кратенькое видео. А пока удачи всем.